Уникальность любой имплантологической системы заключается в ее универсальности. Безусловно, универсальность это состоит из формы имплантатов, то есть дизайна, конусности, разворота углов, цилиндрической формы и, главное, неагрессивной резьбы. Почему не агрессивной резьбы? Агрессивная резьба, безусловно, улучшает фиксацию первичного имплантата и жесткость посадки, но при глубокой резьбе Невозможно имплантаты ставить достаточно близко. То есть разнос между имплантациями минимально должен составлять 3 мм. Иначе при э, установке имплантатов в общий слой будет скручиваться. Естественно, система Симодос имеет не грубую резьбу, такую нейтральную. И создает прекрасные условия при включенных дефектах, при малых расстояниях. Достаточно близко располагать имплантаты до 1,5-2 мм что при ряде клинических ситуаций является основой успеха. Бегасимодоз также является качественной продукцией с точки зрения соединения абатмент-имплантат. Так как мы имеем конусность при посадке Абатмонта и шестигранник, то на конусе у нас зазорность составляет при фиксации 0 микрон, на шестиграннике 15 микрон что не, не дает возможности проникновению инфекции. Так как если зазорность в принципе на шестиграннике будет больше 25 микрон, то возникает эффект так называемого насоса, который при движении создает условия попадания пищи между шестигранником и имплантатом и соответственно формирование определенной фроллеры, которая приведет к обязательной атрофии аллергерного отростка. Безусловно, много различных существует систем. Но система Семодос очень продуманная система и с точки зрения установки имплантата, так как особенно цилиндрическая верхняя часть, прямая цилиндрическая часть, не создает нагрузки на картикальный слой и не приводит к его атрофии, и соответственно долговечность имплантата составляет 10, 15, 25 лет. Спасибо.